Короткое объявление для тех, кто умеет быстро принимать решения. Суть в следующем. Наш менеджер более двух месяцев готовил сделку, которая в последний момент сорвалась. При этом продавец сейчас в городе, наш менеджер с ним согласовал в свою очередь все условия, детали, нюансы, проанализировал весь рынок, нашел наилучшее предложение и мы абсолютно уверены, что вариант очень крутой, очень достойный и нам бы просто очень хотелось, чтобы именно нашему клиенту в конечном счете вариант достался. Хотя нет никаких сомнений, что в любом случае апартамент в ближайшее время будет продан. Итак, это однокомнатный апартамент, 49 квадратных метров, на 35 этаже, с панорамными окнами, с обалденным панорамным видом на даунтаун, на Бурдж-Халифу, в уже готовом, сданном в эксплуатации доме Шоба-Вейвс, который расположен на первой линии от Кристальной Лагуны, которая сейчас там строится, должна быть введена в конце года. И это одно из самых продаваемых комьюнити города Шоба-Хартланд. Короче, как не посмотрите, предложение очень крутое, потому что цена у него миллион сто пятьдесят пять тысяч дирхам. И примерно за такие же деньги, на самом деле даже немножко дороже, продаются подобные апартаменты в этом же доме на низких этажах. А на подобных этажах, с подобными видовыми характеристиками, апартаменты в среднем стоят на 10-15% дороже. Если говорить о вариантах, которые появляются периодически у застройщика, то это где-то 1,3-1,4 миллиона дирхам. Да, там будут немножко больше площади, но там нужно будет ждать. То есть это будут стройки по 2-2,5 года. Здесь есть еще одна уникальная фишка – постхендовер рассрочка. То есть та цена, о я сейчас сказал, миллион 155 вам не нужно платить ее сразу. Из этой суммы тысячи дирхам вы будете платить еще в течение двух лет после получения ключей. Ключи должны выдать через пару месяцев, и вот после этого еще четырьмя равными платежами, там где-то получается по 125 тысяч дирхам, в течение следующих двух лет вы будете продолжать выплачивать рассрочку. Вариант на самом деле очень крутой, для чего бы вы его не рассматривали. Если вы его рассматриваете для себя, то а, действительно Шоба Хартланд – это очень классный, совершенно новый район, в отличной локации, а, очень привлекательный, как не посмотри. А если вы рассматриваете для сдачи в аренду, то... Во-первых, он и так пользуется спросом и будет пользоваться спросом все больше и больше по мере развития инфраструктуры. Так еще и с учетом того, что у вас вот эта рассрочка, вы в первые пару лет будете получать доходность аж 13-14% годовых на вложенные. Ну, примерно так. Мы оцениваем где-то годовую аренду подобного апартамента 1085-90, может быть, 95, ну, в зависимости от того, как будет рынок складываться к тому моменту. Если вы рассматриваете для перепродажи, то а, тоже вариант хороший, потому что он и так сейчас продается ниже рынка, а, и а, в целом, по мере того, как объект дальше будет, все комьюнити будет застраиваться, плюс а, там будет построена ветка метро через несколько лет, а, отдельная станция метро, а, там будет строиться, уже вернее начинает строиться самый новый, самый крупный торговый центр в Дубае. А, ну и много-много чего еще. Ну и, соответственно, вот эта кристальная лагуна. Все это по-любому скажется на увеличение привлекательности и ценника а, на данные апартаменты и на этот в том числе. В общем, я настоятельно рекомендую вам не думать долго, а, брать телефон, оставлять заявку по номеру, который вы сейчас видите на экране. А мы с вами оперативно свяжемся, вышлем вам всю необходимую информацию, детали, расскажем о том, как будет проходить сделка, ну и, конечно же, полностью ее под ключ сопроводим. Вам, кстати, не обязательно для этого прилетать в Дубай. Все делается дистанционно. Я с вами на этом прощаюсь. С вами был Искандер, Санса с из Дубая. Всем до скорого.